Я вас очень внимательно слушаю. Да не бедная страна, нормальная, господи. Для людей ставят социальные прачки. Ну, я не знаю людей, у которых 500 евро зарплаты. Сейчас бюджет у нас две с половиной. Друзья, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Давай поговорим о жизни в Португалии. Давай. Эм... Почему не надо ехать жить в Португалию? А, наверное, не почему, а когда не надо жить в Португалию, я так скажу. А, если... Когда не надо ехать. Да. Если посчитать вот, деньги, которые нужны на первые полгода жизни, а, там со всеми расходами, без учета того, что сразу найдешь работу, на все там аренды и так далее, и так далее, умножить эту сумму на 3, и до тех пор, пока этой суммы у тебя нет в кармане, ехать не надо, я считаю так. То есть ты думаешь, что за 18 месяцев можно найти работу и в принципе начать зарабатывать ту сумму, которая нужна для жизни? А, нет, я думаю, что... Не стоит сюда ехать, рассчитывая, что ты тут же там на первую-вторую неделю пребывания найдешь квартиру и уже там быстренько будешь получать какие-то деньги. Угу. Потому что это все заканчивается тем, что люди начинают там страдать, побираться, экономить на всем и в результате ничего хорошего из этого не выходит. А сколько надо денег на месяц примерно хотя бы? Слушай, ну, это очень зависит от того, каким, к какому уровню жизни человек привык. Кому-то достаточно там 800-700 евро. На наверное, одного? На одного, да. Наверное, меньше, учитывая, что ты едешь не к родственникам, а в неизвестную страну. Меньше я бы точно не советовал, просто я не представляю, как прожить на меньшую сумму. То есть на двоих полторы тысячи в месяц надо минимум? Это минимум, да. А я... сколько тратит семья Ищенко на двоих? Вот, начитавшись всех этих отзывов и рассказов, кто на что тратит и как, да. я тоже рассчитывал где-то на полторы-две в месяц, не случилось. Сейчас мы, сейчас бюджет у нас две с половиной. А что, что тянет основную часть? На что уходят деньги? Аренда, естественно, как-то больше, чем я предполагал. Сколько? За аренду мы сейчас платим 800. Плюс коммуналка выходит где-то еще 100-150, в зависимости от сезона. Mm -hmm. а, ну и дальше по списку там бензин, еда, вернее сначала еда, потом бензин. А, Какие-то мелкие разовые покупки, потом страховки. А, страховки медицинские? Да, медицинские страховки. У жены подороже, потому что у нее покрывает рождение, mm -hmm. у меня подешевле. И то это у нас далеко не самые такие лучшие, то есть просто базовые довольно-таки угу. страховки. А сколько? А, 85 на двоих получается а. в месяц. Мы 92 за двоих платим. Ну, вот но это не обязательно, то есть те люди, которые будут нас смотреть, они должны понимать, это не так, как в Америке. Это не обязательное страхование. Ну, в общем-то, да. То есть да. ты вполне можешь как бы прийти в больницу, заплатить большую сумму, и ты получишь все там все необходимые вещи, угу. но просто со страховкой это будет дешевле, и плюс страховка нужна для некоторых легализационных процессов, которая, она должна покрывать возвращение, э, грубо говоря, тела, ну или больного еще тела, но на родину. Ага. Вот если этого нет, я слышал, что в некоторых сейфах документы не принимают. То есть, э, исходя из тех цифр, которые ты назвал, если нет примерно 20-25 тысяч евро, то не надо ехать сюда. Ну, на семью из двух человек, которая привыкла жить, скажем так, российскими мерками среднего класса, да, я думаю, что это минимум. То есть есть есть вот беспошлиная сумма вывоза денег из России, по-моему, 10 тысяч долларов наличными, вот на человека, вот на нее вполне можно ориентироваться. Ну, естественно, в евро. Угу. А что ты знаешь о рынке труда здесь? А, Где работают наши иммигранты, на что они могут говоря, рассчитывать? Честно говоря, знаю очень немного и скорее по там каким-то, э, ну скажем так, не сильно радостным отзывам в фейсбуках и прочим, что там кому-то задержали зарплату, кого-то кинули, кого-то что-то еще, но мне кажется, что вот... Кидают в... португальцы или наши? И наши, и португальцы. Ну, то есть вот в этом сегменте, таком, грубо говоря, чуть выше нуля, а, мне кажется, что это совершенно нормально, там, нанять на стройку кого-то со стороны работника, не прийти на эту стройку, со стороны работодателя, не заплатить ему за эту стройку, то есть это не особенность Португалии, это просто вот shit happens, потому да, что. Да. Ну, почему жить хорошо в Португалии все знают, ну типа климат, еда, португальцы, uh -huh. Uh -huh. почему жить плохо? Зима. То есть, <laughs> То есть все... Сырость и низкая да, температура. Да, да, да. Все, кто, кому я говорил, что вот у нас зима там 12 градусов, 10 градусов, плюс, естественно, все из России говорили, да чё, фигня, это вообще ни о чем. Угу. <laughs> ну, естественно, когда зима минус 20, это по-другому воспринимается, но, э, в, наверное, в 80 процентах домах, домов нет центрального отопления, Поэтому, если на улице 12, то дома у тебя может быть 14. И вот это вот состояние, когда холодно все время, это вот основной стресс. То есть в России же как было? Если даже на улице минус 30, ты пришел домой, у тебя батареи жарят так, что на них можно готовить яичницу, и, в принципе, ты ходишь по дому в трусах и в майке. Иногда еще открываешь форточку. Здесь это, ну, может быть, и можно, но это будет очень дорого стоить. Соответственно, это... Очень дорого, это где-то 200-300 евро и... есть, наверное. Ну, наверное, Может, да, дальше? да. Если поставить в каждой комнате по 2 киловаттному масляному обогревателю, вот примерно так, наверное, это и выйдет. Ну, то есть это, это особенность, к которой нужно быть готовым, потому что климат хороший, да, но климат хороший не все время. Да. А, а необязательность португальцев, еще что-то? Необязательность португальцев имеет место быть, но точно так же, как имеет место быть необязательность, наверное, любой нации, угу. ну разве что, кроме немцев или и японцев, не знаю. То есть, с... То есть это не то, что тебя как бы смущает или там раздражает? Ну то есть, с профокапленными сроками, с невыполненными обещаниями и прочим, и прочим, я в России сталкивался ничуть не меньше, а может быть даже и больше, чем в Португалии. То угу. есть, Наверное, не стоит питать иллюзий по поводу того, что вот сейчас я куплю билет на самолет в Лиссабон и сразу окажусь в раю, понятно, что нет, да. но в, в остальном никаких так вот прям резко критичных вещей, которым нельзя было адаптироваться, я не увидел. Ты уже чуть-чуть больше, больше года здесь. Да, чуть ну, больше года. больше года здесь с Зиной. А, много у вас контактов португальцев? А... Может, не друзей, а товарищей, с кем общаетесь? Ну, много или мало, в общем-то, вопрос такой ну, да, да. Скажем, широкий. Скажем, 5-10, 20-30. Ну, 5-10 наберется совершенно спокойно. Плюс, учитывая тот факт, что мы как бы большую часть сидим дома и особо необходимости с кем-то контактить постоянно, как там, например, люди, ходящие на работу, угу. а, у нас такого нет. Ну, там есть приятели, есть люди, с которыми мы общаемся, которые зовут нас в гости там на какие-то мероприятия. Да, это все есть. Угу. То есть я, мы изначально ехали сюда не для того, чтобы продолжать вариться вот в русскоязычной тусовке, но это можно было сделать и в России. Да, то есть вы стараетесь все-таки ассимилироваться в португальскую среду? <laughs> Немножко лениво, но стараемся, то есть португальский идет со скрипом, я имею в виду португальский язык, да. но да. А говорите на каком? На английском. А почему со скрипом идет португальский? Ну, язык сам по себе, я бы сказал, наверное, сложный, но плюс, э, в принципе, как бы мозги с годами, они потихоньку разучиваются учиться. И я, например, хорошо слышу звуки и произношение, и запоминаю это, но у меня очень фигово со словами. Я не помню слов, угу. вот даже самых базовых. Да. То есть мне постоянно приходится напоминать себе. У Зины, наоборот, она хорошо помнит слова, там, как, ну, она вообще лучше общается, чем я, конечно, да. я так постоянно к ней... А как это сказать? А как то сказать? Может, ты всегда ищешь вариант говорить по-английски? Ну, и, в принципе, он есть, потому что все португальцы ну, говорят. Ну, да, учитывая, что у меня английский практически второй родной, да, я как бы автопилотом скатываюсь на него постоянно. Тем более, что сами португальцы, когда видят, что я не португалец, они сразу по умолчанию переходят на английский. Ну, большинство. Есть какие-то особенности, которые ты успел заметить в португальцах? Особенности темные волосы ну да понятно но особенность это вот то что с самого начала привлекло это такая открытость расположенность какая-то ну доброта по большому счету то есть они всегда готовы помочь даже незнакомым людям то есть я там стою на парковке с зажженными фарами мне покажут да что у тебя фары горят там я заезжаю на автодоме в какую-то маленькую улочку у меня там 3-4 человека останавливаются и показывают сзади <связывающие> спереди где <связывающие> мне как проехать В общем приятные, в общем-то, люди. То есть, они поначалу, может быть, немножечко закрытые. Я слышал такие отзывы, что типа португальцы, да, они холодные такие, да. То uh -huh. да, так они холодные, если с ними не общаться. Ну, да. А если там два слова и тем более там по-португальски, по да, Бондия bon там, и, и так далее, это все, и можно рассчитывать всегда и на помощь. Даже если тебя не поймут, то знаками объясниться можно. Можешь вспомнить какую-то самую интересную или глупую ситуацию, которая произошла с вами здесь да. за этот год? Глупую, интересную. Ну Интересных ситуаций, конечно, было много на самом деле, а, глупых гораздо меньше. А, был забавный случай, когда мы сидим дома, утром звонок в дверь, а, я открываю, там стоит работник в униформе и, и говорит на английском сразу. Угу что типа здрасте я вас пришел отключать от электричества да. И он такой привет а почему он говорит а вы за него не платите я говорю только у меня чеков не было да. он говорит ничего не знаю моя работа извините сеньор, вот там вот есть это ложа господи как это, офис да, идите разбирать вот ну да я ему естественно сказал что ну работа значит работа отключайте он отключил через там 15 минут мы дошли до этого офиса, пообщались, оплатили наши долги, выяснили почему не приходили счета и где-то еще наверное через полчаса-час тот же молодой человек пришел включил нас обратно. Угу. А договориться? Договориться. Не получилось? Я, я не силен если честно в неофициальных схемах, я даже не пытался. Окей, вы много путешествуете по Португалии? Вот. Ну, по крайней мере, много-много-много путешествовали. В мы много путешествуем, в принципе, то есть это ну, с 16 лет, наверное, моя страсть, и я, не путешествовать я просто не могу. А, и, а сейчас, как бы, вот, во время, в течение легализационного процесса из Португалии выезжать официально как далеко нельзя, угу. поэтому мы путешествуем по Португалии, да. Вы живете в Лиссабоне, но ну, вот в рамках вот этих путешествий, может быть, присмотрели какой-то другой региончик, в котором хотелось бы жить? Например, mm -hmm. Порто, Алентежу, Алгарва. В Алгарве мы еще не были. Порта, если честно, очень нравится людьми и внешним видом самого порта. То есть вот это вот для меня это такой прям город открытка. Но там как бы еще хуже с зимами и с погодой, поэтому, наверное. Пока нет, пока вот мы еще не, не привыкли к местным зимам, наверное, uh -huh. сразу еще вот так вот, очертя голову, ехать в порт и не готовы. Алинтежу, ну, Алинтежу это такая большая деревня, то есть uh -huh. нет... Ну, там э нет больших городов. Э да, мне нравится вот наш маржинал Сул, то есть это южный берег реки Тежу, то что через реку от Лиссабона, uh -huh. то есть кошка Капарика. А, там Аламеды, Доса что симпре, еще. Да? ну да, да, в принципе, даже и Ситу был включая, то есть вот весь этот угу. э, полуостров, там как бы гораздо тише, меньше машин и спокойнее, потому что в Лиссабоне, конечно, ну это большой город со всеми вытекающими последствиями, да. это то, из-за чего я в свое время уехал из Москвы, так что мы не привязаны к Лиссабону, возможно, через какое-то время мы куда-нибудь переберемся. Окей, несколько э, блиц вопросов. В Португалии есть кризис или нет? Я не заметил. А сколько стоит э, бутылка вина? Сколько в среднем стоит бутылка вина, которую вы пьете? Mm, которую уже... мы пьем. Да. Сколько стоит в среднем бутылка вина, это, в принципе, очень широкий вопрос. А в столовой, наше вино 3-5, 7. 7, наверное, уже реже. Вот, гастрономическое может быть и, и 20, и 30, и по праздникам, и 50, но это редко. Ну, хорошее вино в Португалии э, начинается с какой цены, э, нормальное э, вино, которое можно пить? Трех евро смело. Отлично. А почему Португалия не задворки Европы? Я, честно говоря, не знаю, что такое вообще задворки Европы, ну, то есть для меня, меня это, мнения, наверное, да. скорее наоборот, вот в, в сторону ближе к России, это и, где там снимали фильм Бород, вот что-то такое, для меня вот это вот больше похоже на задворки Европы. Да, Португалия, ну, абсолютно нормальная европейская страна со своими, естественно, особенностями и прочим, но задворками... Ну, бедная-бедная страна, вот... Да не бедная страна, нормальная, господи, в по улицам ездят, все в порядке. У людей 500 евро зарплата. Ну, я не знаю людей, у которых 500 евро зарплата. Точно вот. так же, наверное, ну, как бы в России тоже есть люди, которые получают там 15 тысяч, но... Ну, Россия не богатая страна. Ну, хорошо, ладно, снимаем такое сравнение. В общем, мне кажется, что минимальная зарплата официальная, и люди, которые ее получают, это немножко не, не те пропорции. То есть это скорее исключение из правил. Ну, по официальной статистике больше миллиона людей получают минимальную зарплату 557 евро из 11 mm. миллионов населения. Но это 4 10%. или процент? Не, из работающего населения это 20-20 процентов -20, 20 минимум. Люди, ну, видимо, ладно. разные круги общения. Да, да, а, например, вчера в Порто нам Света рассказывала о том, экскурс вот рассказывала mm -hmm. о том, что люди для людей ставят э, социальные прачные. то есть такие вот емкости, mm -hmm. на которых можно стирать. Люди mm -hmm. приходят, стирают, и я делал фотографию в Порто такой прачечной. Ну, mm окей. -hmm. Okay. В общем, у людей нет денег. У каких-то а, людей нет денег, у каких-то людей есть деньги. Да, у многих есть, потому что Lamborghini, Ferrari и другие-другие машины ездят достаточно часто. Ну и новые Mercedes и BMW, они встречаются да. гораздо чаще, да. чем даже, я думаю, в Киеве. Дай три совета тем, кто планирует переехать э, жить в Португалию или в другую страну в целом. А, первый совет вытекает из того, о чем мы с тобой говорили в начале, чтобы была сумма денег э, несколько крат перекрывающее то, на что вы привыкли жить. Ну, ты говорил полтора года, минимум. Ну, майзумендж, более-менее. Uh -huh. Второй совет, учите язык, даже если... Ну, я прекрасно понимаю, что далеко не все говорят по-английски, uh -huh. и уж тем более еще меньше говорит по-португальски, uh -huh. но вот хотя бы один из этих двух языков должен быть на разговорном уровне ну иначе это будет опять замкнутостью на, на стройках, на соотечественниках mm -hmm. и, ну, и зачем на это помогает. надо. Да, да. И третий совет. Третий совет. Я mm. бы советовал быть открытым ко всему. Не знаю, читать, это, это, это даже не совет. Это как бы для меня это необходимость жизни, поэтому я не упоминаю это отдельно. Ну, наверное, да, наслаждаться жизнью. Окей, okay, спасибо большое, что рассказал нам немножко о жизни в Португалии. Большое, пожалуйста. Good. Подписывайтесь на канал Романа, ставьте ему лайки и включайте уведомления.